Добрый день! Сегодня должен быть отличный денечек рабочие, много разных встреч, объектов, так что дом еще не введён в эксплуатацию. Это Ялчин. тридцать и два квадратных метра это белый каркас считается подведены коммуникации вот канализация водичка электричество вот эти провода. высота потолков тут сколько три метра 2,96, по-моему, 2,97, в общем, 3 метра, без гипсокартона будет 3 метра. Много говорят, будет дом еще чистить. Приходят сварители, его будут вычищать от грибка всего. В эксплуатацию будет сдаваться скоро уже совсем осталось строить стоянку Вот такая которая 62 номера спут котел газ есть 35 2 квадратных метра большие окна кстати окна нормальные алюминиевые окна не пластиковые то есть хорошие окна реально вот такой вид. Светлая квартира. Кому интересно, обращайтесь. Здесь место для кухни. Ну и комната большая. Вот дом Ялчин, ребят. Не знаю, я что-то... Мне восхищение вообще от него. Не знаю, застройщик, конечно, говорит, что все будет там еще ремонтироваться. Но я, если честно, сомневаюсь. Есть квартира на продажу вот на 28 этаже. Кому интересно, конечно, обращайтесь. Дом Ялчин не сдан еще в эксплуатацию по причине, которую объясняет застройщик, та, которая не продана еще 100 квартир. И а квартиры остались с видом на море по 750-800 и выше долларов за квадратный метр в белом каркасе. И ему нужно будет потом снести офисное помещение и сделать стоянку. Только после этого дом будет введен в эксплуатацию. Вот этот земельный участок Сегодня прошел день достаточно активно. Было очень много встреч разных объектов. ребят не могу, в общем, все показывать, снимать. Все, я полностью в рабочем режиме. Много коммерческой тайны, можно так сказать. Вот, все бы хорошо, все отлично. Но вечером, вот у меня приехал гость пару дней назад из Беларуси. И его сбила машина сегодня. Вечером мы с ним пообед, поужинали. Вышли из кафе, разошлись, а его случайно зацепила машина во дворе дома. Просто ехал какой-то толкнул его, он упал, нога под машиной, переехала у машина. Трещина, две трещины. Куда можно смотреть во дворе, просто сбить мужика здорового? Это вот это вот... Вождение грузинов вот в Батуми, вот вы все знаете, что это очень всегда опасно, экстремально. У тебя зеленый свет горит, ты идешь, он, он едет у тебя, да? И может проехать на красный свет. Полиция вообще на это закрывает глаза. За то штрафуют, за, за то, что ты не пристегнутый. А вот во дворе просто сбить мужика здорового, это уже, ну... Мне кажется, тоже вверх. Будьте осторожны всегда. Всегда будьте осторожны, когда переходите дорогу. Когда вообще вы связаны как-то с автомобилями. Потому что вот сейчас пошел там, купил гипс. О, этот, положили ему гипс, купил там костыли. Но это все поменялись планы у человека. Приехал по делам. Полностью все планы разрушились. Реально. Так что неприятная ситуация под вечер. Будьте осторожны, когда будете в Батуме. Все.